Понятно, правда, почему запущенные не ножи. Потому что вообще-то команда Блит э, не смогли провести ножевой раунд. Их было четверо. Ну, видимо, Дуримару на это вообще плевать как бы Плевать он. Ой, Каждами! Блин, жаль, не забрал третьего. Дальше могло бы получиться еще более эпично. Но что есть, то есть. Бойко и Флэш по минусу. Теперь ситуация 3 в 3. Старания Каждами сведены вообще абсолютно на ноль. Полностью на ноль. И... Шансы, Шанс, конечно, есть на ретейк, но они всегда... ретейк-то всегда сложнее, проще не дать зайти. Теперь ВГГ против Флэша. И Флэш, ну вообще без потери лайфбара в этом раунде, просто приносит победу в раунде команде Легион. Они, к слову сказать, начинают в атаке, их состав на сегодня это Флэш, седнес, Бойко, Винтик и Секс-Машин. Ну, а также команду Блит представляют Каждами, Фейси, ВГГ, Рейдж, Аомине и Анальные Ласки. Вот Анальные Ласки и Секс-Машины — это прям однозначно, ребята, какие-то вот, наверное, знакомые друг с другом. Возможно, из одной оперы, как говорится. Минус от... Минус... Э, минус, прошу прощения, от Флэша... По Фаси и тут же начинается по Фаси. И тут же начинается выход на точку, а который очень быстро приносит поставленную бомбу команде Легион и автоматически практически победу в раунде для них. Ну, теперь каждами не настолько крут с пистолетом. И как следствие, ну, Аумина еще, конечно, там пытается. Я только пришел, Саша, у тебя все хорошо, смотри, смотри, смотри на этого врунишку-лгунишку, только он пришел. Сказки рассказывать будешь Нео и Филату, понял? 2-0, дамы и господа. Ну, я тебе уже, во всяком случае, Володя говорил, не знаю, слышал ты или не слышал, но ваш матч с косой смерти, я обещаю, будет ультра ультраинтересный. Вот с точки зрения комментирования ультра интересный будет. <смех> Бесик, заранее извиняюсь Сэднес а, Минус Аумины И второй минус точно так же В авторстве Сэднеса Всех развалили Всех распинали Не успев... На успокоительное 40-градусное Успокоительное <смех> Спасибо большое, Денвер 310 рублей Уведомление сейчас, по-моему, должно появиться Я вроде здесь... А... Вроде колдовал, по идее, должно появиться Да, все, появилось, все замечательно, ура 3-0, в любом случае Двен... Двенверу, Денверу спасибо за 310 рублей и На успокоительное, ну, не уверен, конечно Но, ладно, может быть, успокоительное приобрету И успокоюсь 5 калашей против полного, естественно, девайсного раунда от команды Блит, Но пока что Блит терпит... Ну Не сказать, что самую-самую приятную для себя атаку Во всяком случае, атака их пронзает Ого-гошеньки, как здорово Фейси вместе с каждами остаются вдвоем А вот теперь уже каждами остается в соло Блин, я... Вот... Градус всего происходящего был настолько высок Что команда Легион настолько быстро убивали своих соперников Что я не успевал переключаться между командой... Блид хотя бы кого-то хотел включить и показать вам прием от этой команды, но прием не удалось включить, так как всех убивали просто с астрономической какой-то скоростью. Блидовцы проигрывают девайсный раунд. Для команды Легион это, конечно, очень здорово, потому что они выбивают экономику из своего соперника. И это тот сценарий, по которому должны были действовать игроки команды... Райзинг Еспортс, e играя в атаке против команды... Ой-ой-ой, зачем сел Винтик? Винтик зря присел, конечно, но Седнос исправляет ошибки своего товарища по команде. Секс-машин добивает еще одного и последним в живых. У команды Блит остается ВГГ. У него есть девайс, у него есть... Э... Есть... Не, нет девайс прошу прощения. У него есть Дигл, 32 хп, хороший... Хэдшотище по секс-машине. Но здесь для победы, по-моему, достаточно занять что-то не самое банальное. Но Сэднос сейчас занимает, как мне кажется, неправильную позицию. Эта позиция скорее принесет смерть Сэдносу, чем минус. Но все-таки калаш бронебойнее, убойнее. Отдал девайс сопернику. До этого тоже можно было, конечно, в целом не доводить. Ну, читаемая позиция. Слишком читаемая позиция, ну... При всем, Да заткни свой рот, блядь. Простите, дорогие друзья, Сири постоянно чё-то хочет поговорить. В общем, на 100, 200, 300, хотите, на 500 миллионов процентов отданный раунд с Эдносом. Опять-таки, при всем уважении к игроку, который идет со статистикой 8 на 2. Статистика говорит о том, что стреляет он хорошо, но с точки зрения размышления над позицией... Вот тут надо, надо больше опыта Потому что, ну, это прям не котируется Такая позиция, я сразу сказал Она слишком читаемая Бомба стоит под окно кухни Но откуда еще контролировать бомбу? Естественно, из окна кухни Ну, как минимум, хотя бы надо было стоять на входе в кухню Я уж не знаю Рейдж вместе с ВГГ налегке, а еще и анальными ласками выигрывает раунд. 4-2. Ну, в общем, сейчас, конечно, Легион могут тильтануть очень сильно. Благодаря тому, что вообще сейчас будет происходить. Саня, че как? Андрюх, привет. В целом все норм относительно, конечно, все норм. Ну, типа, это такая ситуация жизненная, да, когда... Может быть, это и неплохая жизненная ситуация, да, но бывают определенные лучше. Ну, размен хаешками абсолютно ни для кого не фатальный. Вы видели минус э, в авторстве анальных ласок, который проласкал сейчас э, Бойко, следом проласкал винтика. Анальные ласки всей команде Легион. Минус по секс-машине, и вот он, седнес. Автор упущенной победы, но при этом энтри-фрагер в какой-то степени в предыдущих раундах. Ну, а также фраг-лидер команды Легион. Ну, закидывает прям, конечно, царские флешки. Здесь как-то я прям немножечко расстроен в действиях Седнеса. Ну, абсолютно не тайминговая граната, ну да ладно. Флеш. Один на один с сональными ласками и посмотрим, удостоится ли флеш. Чего? Тех самых анальных ласков, все правильно. Анальные ласки, кстати, убегают на спот Б. Ну а флеш, кстати, контролирует позицию на миду. Непонятно, правда, что он делает. Все-таки это вообще-то атакующий игрок. И вообще-то неплохо было бы подобрать бомбу и как-то ее где-то поставить. Но что-то флеш. Все, подобрал бомбу и попадает в капкан, расставленный анальными ласками. Анальные ласки-то только для вида ушел на точку Б. А дальше, собственно говоря, сейчас смотри. А? Ля какой. Ля какой. Две секунды, секунда. И все. До свидания. Не успеваем поставить бомбу, потому что слишком долго думаем. 4-3. И винтик. И винтик. Ушел. Ушел винтик. Замечательно. Теперь у команды Легион еще и численное мечто, но О окей. Винтик вроде успел вернуться. Да, вот он, все замечательно. Саша, что в итоге тест показал? Ты сегодня вроде его забирал? Не, я сегодня его только сдавал. Ведь я его только сегодня сдал. Результаты придут сегодня ночью, но завтра утром где-то так. Винтик Хороший хэдшотик минус, минус от Бойка также И теперь 3 в 2 Ситуация уже вроде не выглядит такой Конечно безвыходной Однако попадание по Винтику Ну все таки снижает его лайфбар до целой трети Куча флешек Заставляет Винтик попытаться сыграть С другой позиции И Винтик снова зависает Легчайший минус для ВГГ Потому что его соперник просто банально завис 26 хп у Бойка Есть бомба у него же ну и, собственно, здесь еще, конечно, все белыми нитками сшито. Как говорится, дамы и господа, 4-4 в пользу коллектива. Никакого временный ничейный результат. Ну, хоть какой-то подхак, какая-то борьба нарисовалась. Комментатор, как ты думаешь, будет ли матч интересным? В целом, я думаю, он должен быть интересным. Учитывая, опять же, что Блиц сейчас дали небольшой камбэк. И имеют неплохие шансы на врыв. В лидеры этой встречи Ну, конечно, не стоит забывать, что эти шансы и этот врыв За счет сильной стороны во многом Но сейчас на точку Б вроде удается пробиться Да, с проблемами, да, с существенными Но каждами не позволяет выиграть любые перестрелки Винтик последний, каждами то ли эйс, то ли 4 минуса Ну, в общем, его раунд, и это 5-4 да, ну и, конечно же, по сути, по сути всего происходящего, команда Легион будут играть также вторую половину в сильной стороне, в которой, вполне себе, они, возможно, выиграют Виола спрашивает, сегодня две игры будет? Госпожа Виола, сегодня будет четыре игры, и это уже вторая, как бы вот такая Александр насчет занятости. Февраль еще не занят. Весь февраль еще нет, но я пока не знаю, как конкретно, когда я там освобожусь. Э, в каких чистых февралях. Энтрифраг за легионовцами. И да, в общем-то, если конкретно ответить на мой вопрос. Господи, почему на мой? На ваш вопрос. Многоуважаемый э, Влад Пилипенко. Матч, я полагаю, должен быть интересным Также, дамы и господа, сразу анонсирую следующий матч Команда Хайку Тим против команды СНГ На какой-то карте в следующий час В 20.00 Хорошо, отпишусь в ЛС Если что, Гай Модис, буду ждать Каждами забрал одного из своих соперников, но неминуемо, конечно же, бомба устанавливается на споте Б, ведь на ней нет ни одного блидовца, а легионцы, ну они же как бы не дураки, да? Они зашли на Б, видят там пусто, ну так и чё. Теперь вынужденный сейф снайперской винтовки и калаша для каждами и ВГГ, ну а как следствие это 5-5. А вот уже и не удается засейвить как минимум в калаш, но по-прежнему еще можно спасти АВП. Хотя, конечно, ситуация такова, что ВГГ здесь должен умирать, просто обязан. И да, секс-машина с ним делает непристойности. Очередная временная ничейка 5-5. Да вечно путаюсь с этой разницей во времени, то раньше прихожу, то вот позже. Ну, главное, приходите, Виола. Это же ведь самое главное в этой фразе. Дома безопасно, пишет Ван Холл. Но... Ну, в какой-то степени да. Дома безопаснее определенно, чем на улице сейчас. У меня вообще просто вся родня заболела. Ну, я в первых рядах, но заболели вообще абсолютно все. Сегодня еще и бабушка заболела, как бы. Так что... Ребятки, берегите себя И лучше даже вообще просто Реально, без необходимости не выходите на улицу Хотя Вы все равно переболеете Просто услышьте меня Если вы еще не болели, вы переболеете ВГГ Разменивается на меду И 4 в 4, в общем-то, это возможность Для команды Легион занятия меда И пытаться сейчас куда-то выходить Дома не хрен делать, пишет Бесик Ну, не соглашусь не соглашусь. Дома всегда можно найти какие-то дела. Главная фантазия, как говорится. Фэсси вместе с Аумине. Ой-ой-ой, какие грязные вещи они делают с легионовцами. Флеш последний 100 хп из ямы выйти он еще пока не успел. Потому что его тиммейты, в общем-то пытавшиеся занять middle через коннектор, потерпели фиаско. Uh, минус АО Мины Удастся ли забрать еще трех оппонентов И увернуться от всех флешек, которые в него вылетят Во всяком случае, конечно, таймер работает на команду блит, И здесь грех не пользоваться этим самым таймером Не переболеем, по крайней мере, я Витя, дай бог Очень сильно верю и надеюсь Но все-таки Объективность, она, как говорится, и в Африке объективность Штамм Омикрон, так называемый, да Нашего многоуважаемого Сарса sars -a -a номер 2 да? Ну, а точнее, COVID-19 а, В общем, зараза очень сильно игнорирует антитела, полученные путем а, получения вакцины Также путем получения болезни, естественной вакцины, природной, так называемой, да? А, изначального штамма COVID-19 и непосредственно штамма дельты Поэтому заражаемость такая высокая. Потому что немножечко... Немножечко не о том вся эта песенка. Три минуса. Три минуса от игроков обороны на приеме споти Б. Анальных ласок не хватило на всех. Но с -с -с -с хорошего понемножечку, как говорится. Да? Хорошего реально понемножечку. Фэйси. Минус с и ВГГ. Завершающий минус. И, короче говоря, это седьмой для Блидовцев. Как бы мне не нравилась эта игра, но, к сожалению, мысли лишь о политической ситуации Да, я согласен, я согласен Но тут скорее просто на случившемся вовремя люди делают бизнес, так скажем Бизнес и политические игры э, верят Так что, так, так, такие дела этот ковид меня не брал и не возьмет. Витя, я говорил то же самое до 31 декабря. И 31 декабря он все-таки пришел и отхерачил у меня огромный кусок здоровья. С деглами на перевес легионовцы пытаются штурмовать точку Б и немножко спотыкаются. Спотыкаются немножко, да еще и настолько, что просто вываливаются из этого раунда, проигрывая первую половину. Ну, давайте, ладно, логически мыслить. Это все-таки Мираж, и оборона, опять-таки, сильна настолько, что даже объективно более слабая команда в обороне может что-то выиграть. То есть это я к тому, что не обязательно, что команда Легион... Legion... Ох ты! Не обязательно, что команда Легион слабее своих соперников. Просто они проигрывают из-за стороны. Бойко и еще кто-то. Не успел увидеть кто. Ну, в общем-то, назабирали немножечко игроков команды Блит. Обычным быстрым пушем Потерялся в дымах анальные ласки Рейдж аумины последний И тут, в общем, ну из коннектора не выйти однозначно Александр, почему, на твое мнение, мираж стал популярен на турнирах? Ну, потому что это достаточно интересная И в то же время простая карта для освоения Ого! Ну, а у Мина, конечно, молодец Очень-очень сильно старался Сейчас еще и даже была попыточка Ниндзя Дефьюза Но нет, но все-таки нет 8-6, последний раунд первой половины Дамы и господа, либо минимальный перевес За блидовцами, либо луз минимум За легионовцами, других вариков В данном матче конкретно нет Так что смотрим Так, ну такое я озвучивать, конечно, не буду Скандируют у нас здесь болельщики Но озвучить это я уж не могу простить Так вот, да, Мираж Потому что она, грубо говоря, такая же простая Как тот же самый Инферно Но при этом Более интересная, чем приевшаяся Инферно и даст Поэтому, мне кажется, она и бьет все рекорды По посещаемости А у Мины Минус секс-машина и ситуация 2 в 2 Благодаря минусу от флэша Второй минус также залетает в анальные ласки А у Мины последний, один против двоих но есть информация стопроцентная только по одному игроку, который пробежал в точку, по второму информации нет А вот и второй, и тот самый второй, это бойко 8-7, что ж, смена сторон и минимальный перевес достигнут команды Блит. В общем-то, тут, конечно, сложно предположить, как будет проходить вторая половина Но однозначно можно утверждать, что команда Легион имеют все шансы на победу в этом матче Кто хочет скачать КС 1.6 на Android? У меня есть оригинал. Архип Гоу не могу, к сожалению, даже в теории воспользоваться этим. Но по банальным причинам, на самом деле, потому что у меня нет ни одного девайса на Android. Так что это мимо меня. Итак, второй пистолетный раунд. В атаке Блит, в обороне Легион и сплитпуш точки А в исполнении... Команды Блит пока что с переменным успехом, надо даже признать, еще и неплохой. Да ладно, почему Винтик просто стоял? Почему ему десантируется на голову соперника, а винтик просто стоит? Вопросы основа вопросы. И вопросов, очевидно, гораздо больше. 2 в 2. Абсолютно равная ситуация. В коннекторе находятся оба игрока обороны. Это флеш и бойка. И ВГГ имеет USP. Это самое главное, потому что для приема. Подобного, подобной позиции соперника самое важное как раз-таки иметь USP. Но бомба! У нас же человек, который десантировался на голову винтика, гениальный, да, как говорится. И он в своей гениальности, ну, просто подставил свою команду, подарив бомбу в коннекторе игрокам-обороны. Ну и здесь, конечно, козырная подсадочка в окно от э, легионовцев. И 8-8. Когда будет стрим по играм? Ну, смотря по каким. Того э, по последней, видимо, части прохождения The Wolf Among Us будет где-то уже в феврале. В январе, скорее всего, матч... Ну, не буду играть. А что? Александр, ты веришь в рай и ад? Ну, это вообще тяжелый вопрос и тема, скорее, для целого отдельного стрима. Ух ты! Ух ты! Ну, экономический раунд ублит... Получается в целом негативным Бомбу не поставили, опять же, ни в первом, ни во втором 9-8, придется проводить еще одно эко а Если говорить конкретно моего мировоззрения То я не считаю, что существует ад рай И, по сути, являюсь атеистом Ни в коем случае не навязываю И не считаю глупцами тех, кто верит Потому что сам прекрасно понимаю, что человек По своей природе нужно во что-то верить Секс-машина и бойка по минусу, Каждами все-таки протыкает глоком глаз своего соперника. И 3 в 4 с поставленной бомбой. Ретейк быть! Вот это хаешка от винтика! Ну что, а у мины 1 в 4? Сразу не заходит стрельба. И когда по первому сопернику стрельба не заходит, можно сразу ожидать гибели игрока. 10 8. Саша делает вид, что не видит ваши наши вопросы. Какие конкретно? А, ну и это да, я, я же сказал еще сегодня, Юр, вот если бы ты пришел в начале трансляции, Юра, Юра, ты бы знал, что я сказал сегодня, я не намерен отвечать на глупые вопросы, касаемо, когда будет играть сборная Узбекистана, когда будет играть сборная Таджикистана, когда, как зарегистрироваться на турнире и где собрать, и как найти команду. Так что я все, сегодня эти вопросы мимо меня. Александр, будет предложение для вас, надеюсь, что оно вам понравится. Роман? С радостью его выслушаю. Атеизм тоже вера. Я, Саша, тоже атеист. Потому что с отцом часто ругаемся. Он верующий. А, поэтому с отцом часто ругаюсь. Понял. Понял, понял. Ну, я ни с кем как бы... Я не воинствующий атеист, так скажем. Но просто я для себя решил, что если бог есть, он положил огромный болт на всю мою жизнь и оставил меня одного здесь ковыряться. Поэтому, если он даже и есть, он мне такой нахер не нужен. Так что... Пошли вы... Товарищ в задницу С вашими этими Такими делами, короче Ладно. В общем, снова установлена бомба И снова каждами не вытаскивает Но беда каждами в том, что у него Стрельба постоянно заходит Но не сразу Ну, вы сами видите а, Вроде бы успешная ситуация Казалось бы, стой в позиции до перестреливай Ну, что-то как-то мимо Сань, я почему-то думал, что ты католик Бесик ха я понимаю, конечно, что это, скорее всего, тройский комментарий, но, однако, это забавно. Когда играет команда Самарканд, ну, команда Самарканд будет играть на, наверное, ближайшем лан-турнире из Узбекистана. Это не очень хуже вопрос, но все-таки. А кто выиграл в прошлой игре в онлайн? Ну что ж, обоюдный девайсный раунд. При счете 11-8, конечно, смотреть на перспективы у команды Блит. Становится все страшнее и страшнее, потому что их соперники, типа, как бы не пальцем деланы. И когда люди голосовали по потенциально большинством за Блит, я говорил. Я говорил, что такое, как бы, нельзя. Нельзя списывать со счетов команду Легион и команду Блит после поражения со счетом 16-1. Тильт, дизмораль, все дела. Флэш. Отличные два минуса. Каждами снова остается последним. Мне кажется, что... Э, каждами... Чересчур пытается сыграть Сейвова. Вот эта чересчур сейвовая стратегия Приводит его как раз таки к тому Что он ни один раунд дотащить в итоге-то и не может Нужно действовать более командно, как мне кажется Потому что стрелок каждами хороший И реализовывать стрельбу нужно как раз таки Выходя на размены или что-то такое А не когда ты остаешься в клатч-ситуации я тоже не навязываю свое мнение, просто бесит те, кто прям доказывает, что бог есть. А вот в НЛО... Я вот в НЛО больше верю. Но, типа, да, это одно и то же, на самом деле. Ты его видел, это НЛО, да? Нет, никто его не видел. Но при этом, как бы, в него не верят. Потому что его никто не видел. Однако в бога по тем же самым соображениям все таки верят. Хотя его тоже никто не видел. Ну, в общем, есть он и есть. Нет его и нет. Так что смотрим. Смотрим за Counter-Strike. Во всяком случае, у нас здесь сегодня именно... Это причина нашей встречи попадают в голову бойка Вместе с секс-машиной вдвоем они обязаны Сейчас делать ретейк, если, конечно, хотят Не отдавать экономику своему оппоненту Хотя здесь, конечно, придется Свыкнуться и согласиться с тем, что экономика Все-таки будет отдана Сразу с префа просто до 10 хп От 100 и 12-9 Как итог Наконец-то, наконец-то команда Близ во второй половине взяли Хотя бы один раунд Это уже радует не сарказм, какая карта была первая, я пропустил начало Мираж Мне нравится карта Де Коббл Если изучить карту, она будет максимально неудобна противнику Благодаря этим можно вы вы выиграть один матч Коббл не, не очень-то избалансированный, я полностью согласен, да К Карта не небалансная абсолютно, но от слова во вообще В обороне, конечно же, тотальнейший перевес у игроков покупающих именно за обороняющуюся сторону, она не сбалансирована. Именно поэтому ее переделали в карту Фордж, и там как раз-таки баланса гораздо больше. Причем, я бы сказал, что там даже в атаке поудобнее играть. А снова Блидовцы, снова в штурме, но на этот раз на точку. А, Сэднес забирает анальные ласки себе. Да, говорит, я никому не дам сегодня анальных ласок. Все анальные ласки достанутся лишь мне одному. Александр, можно ли на сервере сидеть в спектаторах? Э, нет, Влад. Нет, нельзя, разумеется. Флэш. Минус ВГГ. Снова у нас... Не каждами, правда, но а у мины на этот раз. Короче, все. Не дотаскивают по КД. Игроки команды Блит нужно дорабатывать в клатч-ситуациях. Это... К слову, просто ребята же наверняка будут смотреть матч, и в любом случае по записи мое, мое вот такое субъективное мнение со стороны, нужно бы поработать э... над чем, спросите вы? Конечно же, над клатч-ситуациями, потому что поистине... Клач ситуации. Ну, такие типы. А, Володя хочет посмотреть демку флэша после игры. Проверить его на аймбот. Напомню, Володя уже единожды окрестил игрока команды, Я вот не помню только какой. По-моему, Rising Esports, если я ошибаюсь. А, читером. И сказал, что нужно его демку смотреть. Хотя, как оказалось, человек оказался чистый. То есть, поэтому не все слова Володи нужно воспринимать как истину в последней инстанции. Потому что, что он там вообще в этом может понимать, да? Ну, короче, два дигла и три автомата Калашникова у команды Блит. И если уж с более интересными байраундами они не доходили до победы, каковы шансы выиграть сейчас? Думаю, шансов еще меньше. Флэш добирает Ау И далее мы с вами видим ситуацию, в которой 5 в 3 команда Легион вновь в большинстве даже на долларе написано «Мы верим Богу». Ну, я понимаю, но, типа, то, только там написано, по-моему, типа, «Бог нас защитит» или как-то так. Там, там же «God»... Блин, я забыл уже, что, что написано на долларе. «God will bless» или как-то так. В общем, ладно, не, не суть. В общем, это да. Это да, написано. Но на заборе тоже часто можно написать что угодно. И, к сожалению, это не означает, что это правда. 14.9. Я неплохо играю на карте АИМ-USP Вот, кстати, я когда играл в КС, тоже очень любил карту АИМ-USP И прям одно время АИМ-ки катал на ней прям по КД просто Юсп таким образом как бы отрабатывал Знаю одного клачера Нео, пишет Юра Ну, клатчеров то я много лично знаю, но Нео один из, да, один из выдающихся Так, каждая миллиональная ласки. Проласкали сейчас винтика и секс-машину. Вы посмотрите, что делают блидовцы, а? Вот ребята, видимо, и испугались, что сейчас как бы наступит момент невозврата. И пора бы уже включаться в матч чуть более активно. В результате 14-10. А бывает на турнирах карта Мэншн? Нет, Тога, данной карты, естественно, не бывает. Так, э, покажи тап, пожалуйста. Статистика на ваших экранах. Ознакомьтесь. Александр, какие карты на выбор предоставляются в турнире? The Dust 2, Inferno, э, Mirage, Tuscan, Train, Nuke. Александр, если помните, те, ч, те шикарные 4 киллана Inferno от... Не верь мне, надеюсь, вам они понравились. А, припоминаю, припоминаю Клач. Но не припоминаю, правда совсем, вот визуально. Визуально не помню. Но освежу память, гляну обязательно. Опа, здрасте. Флешек зафлешил сейчас двоих соперников, сдигла в голову и Седнес еще двоих добил. ВГГ получил с АВП в ногу, но выжил. 16 хп это все-таки осталось. А это значит, что клатч по идее возможно реализовать. Отличное попадание, хорошо. Прям вот замечательно-замечательно засветил сейчас в бубен сопернику. Но напоминаю, 16 хп, и черт его знает, откуда первым вылезет соперник. Откуда ждать подвох, как говорится, пока не ясно. Ну, в основном акцент у команды Легион, разумеется, на споте Б, потому что бомба потеряна именно там. Бог есть 100%, если не веришь. Смотри, доктор Закир. Ребята, давайте не будем обсуждать э, вопросы вероисповедания. Мы сейчас смотрим за Counter-Strike. Вы меня не переубедите, и я вас не переубежу. Я прекрасно знаю, насколько жадно веруют мусульмане. Я прекрасно знаю, насколько жадно веруют католики, буддисты и прочее. Но давайте мыслить трезво и логически. 2021 год на дворе. Люди убивают людей друг на друга. Богу похую! Хорошо, пусть он есть, вам хочется в него верить, вам хочется молиться тому, кому похую на то, как вы живете. Это я о своей собаке забочусь гораздо больше, чем бог о людях. Вот и все. Я, ну да, 2022 на дворе, да, все. Давайте не будем обсуждать темы, которые нет смысла обсуждать. Легион становится победителями в этом матче, дамы и господа, вы меня отвлекли вот с вопросами вообще абсолютно ненужными и бессмысленными. По результату все-таки 16-10 в пользу команды Легион. Они становятся победителями. И 11 место занимает команда Блит. Александр, ты верил или веришь? Вот как правильно, в Пророка?